Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфис Эрк. Всем привет! И мы рады вас приветствовать в игре Move О, Да, и, собственно говоря, действительно, мы вернулись в эту игрушку спустя уже полгода. Я буду вот таким недовольным зубом. Очень а я был довольным пандой. Ну, может быть и довольным. В общем, мы погнали. Сейчас будем выбирать 5 режимов. Так, так это я хочу помнить какие тебе очень нравились mm -hmm, какие мне очень нравились? какие мне очень нравились ну-ка расскажи мне пожалуйста О, кажись я их выбрал короче веселуха будет так ну что выбираем мутатор я первый буду выбирать Ну и будет бросок кубика новый мутатор каждый раунд отлично и двойной прыжи, прыжочек. Ох, йо, термино. Кошмар. жескать. Так, не смотрим на Эфисерго, ну его нафиг. Уйди! Уйди! Ух! Чего? Я прыгнул наверх этой хрени и... Да, и все. Еще раз двойной прыжок. Жесть. Жесть какая будет, короче. Чё Суп перекраска Слушай, это, это, катари, это другая это карта, да? Тут просто нужно вперед идти. Ну ладно. Да да да да да. Нет. Да. Да. Нет. А как как-то? Я просто изначально был быстрее тебе, сборщики. По-моему, ты изначально был спину. ближе О, к выходу. Да, да, да. У меня было просто преимущество. И я этим воспользовался. Опять О, у тебя так, преимущество. Да, у меня всегда преимущество. Не стопь меня, пожалуйста. Отлично. Иди нафиг с моего лута. Ладно, ушел, ушел, ушел. А, потому что у тебя свой есть, да? Посмотри, сколько надо мной прям заспаунилось. Уходи. Уходи от моего лута. Я чуть не. Ой, сколько у меня лута-то! Это Нет. прям. Божественный лут! Нет. Божественный лут! Нет. Ой, ты возмутрий, сколько у меня лута. Нет. Дайте мне победить! Нет! Нет! Сегодня будет. Моя Ай, погнали! Ох, перевертыш гравитации! Какая хрень! Слушай, Уйди отсюда. уйди отсюда. Моя. Моя игра. Чё? Чё-то оно как-то это... Кто-то как-то не помнит. Мутатор. Ну, полгода прошло. А FSR уже старенький. Чтоб запоминать. Ну, кверх ногами мы тут ни разу не были. Да, кстати. Еще один переключатель. Ой, вот этот режим сейчас будет. Это жопа. Что? Нифига. Ты видал? Они, по-моему, какие-то пользовательские карты начали вводить, на самом деле. Возможно. Потому что смотри, тут вообще по-другому блоки. Работает. Массивный плюх. Эээ... Гаси свет, да ты серьезно Как их давить При массированном плюхе Они сами меня задавят Так, я лучше побегаю чуть-чуть Да, идите сюда Че? Ох, я не понял, как это было Вот я тоже не понял, как <с это было На самом деле Ну ладно, выбирай мутатор если я. Ну да, я. Ну чё ты будешь выбирать? Конечно, бросок. Надо мне казалось, да? Че. Косисый. Бредовый. Опять эта карта, что ли? Да, ты тоже в эту занову пошел! жизнь Жесть какая! Жесть какая! Кто в итоге победит? -то? Вот ты в итоге победишь, я так понимаю, да? Ты победил ты чуть раньше меня на Все на самом деле зависит, куда тебя отбросит. Если ближе к телепорту, значит ты победишь. Ну да. Да, кстати, не факт. Почему не факт? Фак. какой факт? О, вот это конечно классно. Телепортнулся. Ну так вот, надо уметь. А я уже не помню, как это делать. Твоё. Опять я выше твоей этой фигни. Да, все. Иди нафиг. Да, блин. Да, блин. Телепорт работает, куда то в другую сторону. Хватит мне уже закидывать. Да я не знаю, подкидываю, подкидываю, подкидываешь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Офигеть! Как ты так накидал-то много, пока Ах, меня не было. И тебе накидал, себе накидал. Ну короче, всем накидал. 18. Нет, я проиграю. О, да, да, да. Ну это просто нужно вот так вот делать. Я вообще не понимаю, что происходит на самом деле. Я вибрирую, нет. О, что получается ой. кто но ты все-таки победил а я, я я я ты меня уже догоняешь и супер ход весело w. ой что а у нас нафиг? есть возможности хорошие да они каждый раз ближе к нам <гас> спавнятся <гас> просто взял и натолкнул меня на Ах ты ж, двойной прыжок. Для массированного плюха. Так. Да как ты так давишь ты их? Не знаю. Да, вообще не понимаю, как их давить. Ой, жесть какая-то. Просто бегаешь, они сами давятся. Да вот как-то да. А у меня не давятся, на них же напрыгивать надо. Окей. Переключатель скинов, цветная лихорадка. Ч? А тут уже стандартная карта. Да, блин, опять по своим же пробегали. Ах ты. Ах ты. ай яй яй яй яй яй да, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. пробежался yeah. по всему моему. Сбор вещей. И я выбираю мутатор. Mm -hmm. Mm -hmm. Что же у нас будет? Mm -hmm. Стабилизатор, джетпак и телепорт. Ну давай джетпак. Давно мы на нем не были. И при этом еще сбор вещей. Ох oh, как... Так, да уйди ты от меня. Так, ну, а чё ты забрасываем? Давай. Отлично, да. Так, отлично. Забрасываем сюда. Отлично. Кидаем, кидаем, кидаем, кидаем, кидаем, кидаем, кидаем, кидаем, кидаем, кидаем, кидаем, кидаем. Кидать нечего. И кто? Я. Блин! Там прям чуть-чуть похуй. Вообще чуть-чуть, хитрый пол. На джетпаках хитрый пол, серьезно. Оо, это будет жесть. Да? Под конец уже. Ой, жесть какая. Опа, вот так как-то. Ой жесть, ой жесть, ой жесть. Хватит меня толкать! Ты серьезно? Нет! В итоге очень жестко <плес> получается. Супер ход! На джетпаках. Серьезно! Вот это будет жесть! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Эй, зачем. Он меня толкнул, зараза! Жесть какая! Ух, жесть! Да ты ему помешай. так ты. Победи сейчас, и все закончится. Надо еще помочь. Ну нет, ну не мешай мне, FSF. жесть какая! Жесткая. Это мино твое любимое. Мне этот варлок сек убил. Жесть! И нас теперь еще больше. Да, нас еще больше. Эй! Перещел, да, опять Отлично. меня! <смех> <смех> <смех> Отлично, вау. Вау, вау. Сейчас, походу, зубик победит. Вау. Так. Вау. Вау. Даешь Воу. скорость. Вау, вау. Ничья. Че? Тяжелые пули. <смех> На джетпаках это жесть. Ватерфак. О, Оп! я именно Санула дам. Давайте, ба... Оп! Да блин! Нет! Нет! Капец! Я тут, значит, убиваю. Ах ты! ты Жесть-то какая! Оба, все мяч шипами, мяч шипами, мяч шибами! шипами! Вот это жесть! А мы тем временем продолжаем эту жесть о господи что-то розовый смотри, вздох, понятно нифига зеленый зеленый прям то блин через какая как мне свезло победил это кошмар какой-то просто везунчик